День добрый, дамы и господа. Сегодня у нас 23 августа. Значит, пять семей едет у нас на Одессу. И четыре семьи едет у нас в Солошинский район города Киева. Там где-то примерно так. Так, ребята, показываю вам, что я вам отправляю. Вот видим красотища уже сразу. Сюда видно. Сейчас каждый ящик укажем вам было видно что в каждом ящике у нас много червя Но все черви полузрелые плюс коконы. так первый ящик мы с вами посмотрели ну, все отлично половина вот. на дорогу предостаточно так 5 семей это у нас на киеву вот видим с вами Красоте сейчас сразу видим червя. Вот, так вот. Есть. Здесь по полторы тысячи червя. Ну все отлично. Так, второй ящик посмотрели. Видео еще для ребят сделаем специально. Ну, вот. Сразу видно червячка много. еще Видим, что да, это красно, здесь у нас это, так, смотрим это был у нас, раз, два, третий ящик, четвертый смотрим ящик с вами, вот, вот. вот коконы видно, все отлично. Так. Ну вот красотища, так это 5 ящиков у нас идут на Киев, это видим, ребята мы работаем честно Сейчас смотрим с вами дальше, что у нас здесь происходит Сейчас камера стабилизируется, ну тут может, еще уже видно червя Все Ребята просто позвонили, говорят, боимся покупать у кого-то, покупать. Говорят, что очень много кто обманывал их. Ну, я говорю, ребята, я вам предоставлю видеоотчет. Вот даже коган сразу видно. Но ну, есть такое дело. Так, смотрим еще один ящик. Так. Ну, отличненько, вот видим червя. Все хорошо у нас. Ребята, я работаю честно, потому что репутация мне дороже. Мы отправляем сейчас новой почтой. Были переговоры у меня с Белоруссией, вот отлично. Это 4 ящика у нас едет на Киев, те 5 на Дес. Значит, были переговоры у меня с Белоруссией, доставка на Беларуси выходит почти с половиной раза дороже, чем сам товар. Ну ничего, ребята, скоро будем с вами, надеюсь, сотрудничать поближе. Привет ребятам из Белоруссии. Спасибо за то, что пишете, за приятные отзывы Всем спасибо за внимание До скорых встреч